Здравствуйте, какой у нас подход по поводу построения отдела продаж? Что мы делаем? Первое, мы понимаем, когда мы приходим в вашу компанию, что тот продукт, который вы делаете, он может быть уже кто-то делает что-то похожее, либо у вас есть компании, которые делают похожее. Мы анализируем весь рынок, собирая образ менеджеров, которые уже общаются как-то за годы, они уже выработали какой-то скрипт этом а приносим весь этот опыт в вашу компанию, интегрируем его, плюс добавляем те наши инструменты, которые мы, до которых мы дошли эмпирически за 8 лет работы в построении продаж. А за 8 лет наша команда построила более 22 отделов продаж. А сами мы проработали с b клиентами. Сколько? Больше больше. Около 10 лет. Около 10 лет, это больше 400 клиентов. Поэтому все эти навыки, знания, которыми обладает наша команда, мы интегрируем в ваш отдел продаж. И за 3-5 месяцев конверсия в среднем, эффективность, простыми словами, вырастает от 30%. Записывайтесь на бесплатную консультацию, будем рады с вами пообщаться.